Так, у нас сталкер чистое небо. Ну и вторая серия, типа, начинаем. В предыдущий раз я так и остановился на эти смотровые вышки, которые я не смог захватить. Потому что. Где? Кто? Выходи! Блин, как бы их вижу. пилюлю фраер. Так. Надо бы как-то все-таки захватить. Да, снайперский ПМ. У меня коллаж есть, на который патронов нет. Еще одно задание. Ай. Вас засекли. какой мне с этой пыли надо убить нахуй нет параличные мушки ой ой ой ой ой, -ой, -ой. ой как ненавижу эти пмэ нормальное укрытие надо того сверху заложить. Иначе он жить я не. Аптечку бырей. Мне жить я не даст. Проще дробашом херачки. Где там? Союзнич... Союзнички. Союзнички всегда. Ай-яй-яй. Я тебе сейчас сам бог займу. шкин, вот да что же с этим. На. Ай-яй-яй-яй-яй. Грбаные кусты, нихера не вижу. Давай, выходи. Есть. Все, закончились или еще есть? Где? Да вот я гранаты. Ты у нас торгался. Граната! Ай-яй-яй, кабан! Блин, рыг ⁇ гранаты. последний момент не ну, люблю это прицеливание. <плес> Чтоб тебя не хватает. Блин, что ты уже, ну, мешаешь. Блин. Нас видят! Повторяю, нас видят! Да, правда. Сейчас мы отключим... придется. ⁇ -мо ⁇ я же Нормально не укрытие. Ай-я! Сука! Это... как Это... еди... Они такие жёсткие. еще осталось блин, я не могу, эти шатные, Они меня сверкают. Ой-ой-ой, всегда... как же плохо это сейчас будет. Да шо ж за вышка такая, а? О, 30 патронов есть! Чего я сразу не допил? Вообще откуда у меня калаш? я не попал. Да, так вышли у 30 патронов. Молоко. Засекли! Теперь будут ай яй Попали! Тут вообще толка, да? Похуй! Чего? вот это вообще... А, ну и эти там зусилля. А. Ну, блин, нормально. Такими темпами я неделю проходить буду. Бля, что что он такой косой сейчас у меня по моему есть одна Хорошая, ой ой ой бессмертный есть бессмертный не твоё бое вот сейчас, не дай бог опять Все. Ёпси Я заслужил Наверное Мою писть, моя душка, да Сиди в я сейчас открою течение, ссокочу речь Пиздец Так... Здорово. Здорово! Чего тебе, Сталкер? Здорово. Слышь, пацаны, это мы пацаны, вы шо, Тебе чего, сталки? Э, Здорово! Чего ты... тебе, Сталкер? Не высовываться. Кого, где? Вижу. Так, О, сидим, ждем! Жди, сиди. Мы долго не продержимся. Помоги, быстрее! Ай-яй-яй! Где же вы гады лазите? Спасибо, что ты покажем их! Да, да. а? будешь знать! Тебя! Больше скотина! Валю, ты! Валю, ты! Ведали, как я его? Где ты, где ты? Огнем! Спасибо, где ты? наемник. Без тебя бы крышка. Ты да заходи к нам я при понимаю. случае. Да, сидим, без... просто... ждем. Ой, блин. Еще далеко бежать. Где Самая ценная вещь для Это Но, Так а куда мы сейчас? Куда? Значит, цар... вторая церковь. Не, давайте для насосной станции побежим. Да пацаны, я уже тут. Тихо. ты Пу. Не высовываться! Будет против кабанов. против кабанов так. Где же вы гады лазите? Прижали. Похоже закончили. Всем отдыхать! 5. Здорово, мы их причесали, а? Нет, у меня. Вот... Все, у меня снайперский пост. Давай, попервый, давай, попёрлю. И давай своих войне еще войне чем-нибудь. Что-то Поздравляю, бойцы! Мы хорошо укрепили свои позиции на болоте и теперь сможем дать настоящий удар всем, кто нам сопутствует. Следующий наш экспедиционный Калайон база гри А сейчас, правильно. Так. Так. Ч ⁇ Что тебе надо? Вот. Ну, нахрена я. у меня я с вами он мне говорит что тут что -то кто то есть нас видят они нас видят ай срисовали на шухер ай больно такая я то тут Шелочь! где я их не вижу Нельзя пожить теперь... что не... Я погибаю. День... День... Один. Срочно, бинты, я помираю. Пацаны, я гадил, бинты лазить. быстрее, ёб, пернятят. Ай, блин, нет, нет, ну давай бинты. Нет. Я на ветру. Блин, ну ёб. Класс. Взрывы свои позиции на болотах. И теперь о, сможем дать настоящий о, отпор всем, кто к нам солнце. Пацаны, блин, шифроваться! Надо, короче, медбольцы на место ползарить чё как. мигак. Говно, вопрос! Ща пробьём! Что они <голов> так доведут? Ладно. Короче, в пять пока. Где ж вы, гады, лазите? Ты все, что ты? А, вижу, вижу, вижу. Я Смотреть в оба. Да, да, да, в вот. оба. Готов труду <звы> на Ой, как, ладно. Пусть ты живет. Кушай, скотина! Блин. Надо тебе снова? Спасибо, наемник. Без тебя нам бы крышка. Вознаграждение мы тебе на нашей басе приготовим. Пока В воду скинул. Ну не так ли? Ну, труп познается в беде. Там сейчас, короче, это ренегаты топают. Тебе а, чего, сталкер? Значит, а, вот они. У тебя ко мне дело есть или как? На насосной станции. А между насосной станции. И чего молчишь-то? Эти-то все, а? Я. Младыч. Присосались к зоне как пиявки. Я, У тебя я ко не мне дело гулял, есть, или как? А, а, а кому-то еще и власть подавай он ну, как долго в сам этим сволочным. А, а это что? Утро. выгоревший. Ладно, это не, не отменяет того, что У я тут сюда. Начальству виднее. Здорово! Чего Смотрит тебе, сталкер? сохранение не высовываться! О. Могут новые появиться! нафиг! лови меня, я не думаю мы им сейчас Блин, есть скопыть одного вот, как они через эти камыши Граши. а вот гранат у тебя чисто на углу стреляют да. кушай, скотина! Вот так. Будешь знать. При случае загляни на базу, снасть причитается. Не люблю болота за то, что они такие болотистые. Так, я вообще направлялся на вот эту вот кирку, сгоревший хутор. Я так, ну это не повезло. Вот так, наверное. Ну, так... А я вот, в принципе идет. Тут... Блин, только не говори, что сейчас. Без. Ой, как больно сейчас будет. Раскать вот смотровую вышку я захватывал. Тоже сам, вот <Слышко> <Что? Слышко> хоть кровотечения нету. Блин, ну блин, нас засекли! Да, ты что? Мамочка, яй, -яй. Ай-яй-яй, тут родить. Кай. Блин, Ладно. Береги, беги! Ещ, ещ. Да е поэренный театр, шо тут с точностью. Давай мы снайперский тоз. Слышь, карапус. Смотри на мой топ. -мо ⁇ я вообще попадаю или нет? Она хотя бы стреляет. Я... Видишь. Стрелять-то оно стреляет, но, по-моему, урона не приносит. Да? не может чем -мо ну ни <смех> Отлично! С болот не могу выбраться. свет. Какой кордон? Какой чай есть? где сад жить ой одиночными буду ух ты я попал задержки, не попал я, я. так херел я вот только защищать начал Ай. Теперь как, как магнутый вот, блин. А, блин. Блин, мне бы по в девять на 9 лж ты. Ага, давай, вылезай. Я тебя видел. А -мо не люблю эти Ты чешешь, ты, ты. ты, че, ты, ты, ты, ты, ты, ты. не будет, че ты? Прицеливание, нормально. Вы как всегда вовремя. Да, не высовываться, Так, патрульный хотя бы соберем. Отдам на базе. Может, что подойдет. Так, у меня... А, мне еще кто-то говорил про велес, который у доктора, что ли. Вот в пещере. Я не знаю. Где-то вот тут, насколько я знаю. Ладно, я, я наверное, в рад раду что... не, не знаю где. -то. Ты что-то хотел? Артефакты <кх> пособирать. <кх> Нормальные птички. Мне нужны патроны за семнадцать. Какие гранаты тоже не кухоятки? Вас покидать им. Да, хабара тут нету. Давай-ка, берем. Где... Чего тебе? На базу мне понадобится. Раду тут берем. И У вас тут сухо. Да и развлечений побольше, чем у нас на болотах. Так что я, пожалуй, буду пока Так. Приветствую! Хочешь поторговать? Ай, есть что ли у меня.. О-5-100, гранаты РВД, аптечка, флешка, модификация ствола для пистолетов пулеметов, противо-антирады, патрон О, вот это то, что нужно. Доброй тебе дороги! Целых 200 бронебойных, по э -э Мощный патрон калибра 9 на 19 с экспансивной пулей, мало петильный патрон, Ладно, тоже неплохо, вот это. А нет, дротик есть. на восемнадцать. Бинты ладно, взять. из всего Это 71 рубль. Бинты дороже стоят. Это что? Девять на восемнадцать. Продать. Yeah. Ладно, Ау, ту -ту -ту -ту. тут продать ладно так давайте вот можно ампоровать арховцы а, вот вот, вот, вот. Что -то, что -то Больше да. ничего вроде нету. Так, дальше. Вылезник к соседям. К этому задел. Учти! Проблем, что у тебя там? Здорово, как жизнь культура. Ну, как видишь, техники почти нет. Живем, словно после ядерной двойной.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 Говорят, раскопали старые советские сфроны. После аварии на ЧС туда целыми колоннами свозили оборудование, технику там, ну, добро всякое. Думали, что радиоактивно, непригодное для использования. Но это им тогда так казалось. А сейчас-то уж никого это не гребет. тоже ж теперь такой уровень радиации опасным считает? Так вот, там сейчас, говорят, началась самая, что ни на есть, золотая лихорадка. Сталкеры гигерствовать со всей зоны потянуть. Жаль только, что сюда мало что доходит. Разве что лепите в кого-то из ребят специально за деталями отправил. Ну а самому тебе тут как? Да как обычно. Чиню оружие и костюмы. Улучшаю. В общем, по потребностям. Стало быть, если надо будет что-то подремонтировать, это ко мне. Мне бы только детали достать.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 Гляди, вот список интересующих меня схем. Гадюка опять найти информацию о модификации ствола 1125 рублей. Кожанка, найти информацию о кегларовых бронежилетах 1000 рублей. Гадюка 5, найти информацию о дульном тормозе. Понятно. Хорошо, что, если что найду, принесу. Тут-тут-то, -то -то. тогда пока. Запомню хороший стрелок тот что у тебя там я нашел информацию о совершенствовании, которое ты искал спасибо за помощь теперь я смогу провести новое совершенствование О. Ну, ни пуха ни пира. черта так блин ты шаг хрен его знает куда бежать а да-да-да-да, да-давай, да, да, да, давай-давай-давай-давай. Я тебя слушаю. Да-да-да-да. Пока там свои... Подожди, откуда мне бежать? Это что у нас? Рыбацкий хутор. Ой, изгоревший хутор. Да, пошли. Давай пока они там это... Не полегли там нахрен и блин куда сюда Ты что-то хотел тайничок забрать тут надо где он где где где где где где пока их не положили вижу беру шкин кот давай давай давай давай все амец вамман подлый. я пришел помирать в первую очередь потому что У меня покрывала нет, мужик. Приложил, Жили, да где они? Вы когда их успели положить? Так тебе сволочь! На. Че, где? где? Вали актив. А -а -ай! ой ой, -ой у меня же одиночные выстрелы. Расстрелялся. Так. Лёг. Вот это близко было, между прочим, с гранатой. Как же они меня раздражают толкать, а вс, Правда? Я не уверен. Я, пожалуй, удостоверюсь. Ладно, я тебе верю. Никого тут больше нет. Да да что такое? Что это с паролями? Пропало. Так. Что у тебя тут? Патроны. Все что ли? Так и все, да? Понятно. Пусто. Привет, сталкер. Давай, братан! Да. ого То, что нужно. Хотя у меня такой коллаж В упор, в глаз не попадешь. Мо ⁇ Мо ⁇ Все. Мо ⁇ кончилось. И этот. Так. О, интересно, такой могу. Я, наверное, буду самым поп популярным сабутильником на болоте, потому что у меня всегда будет. Что аптечка тоже неплохо будет. Ты... По-моему, застрял все, Я не пролезу тут. Давай. Манать ты толстая, Давай. Как отсюда вылезти? Блин. Да ё-моё. От пуль не умер, застрял и умер. От голода. Или тараканы загрызли. Радиоактив. На Да, печальные. Что у нас теперь тут есть да ⁇ -мо ⁇ нахер ты ее взял сколько 180 патронов я могу на тебя не могу но с точностью прям беда печаль так а я знаю приколюшку если выйти вот проводник меня привет вый... сталкер что скажет не перебивай. Привет, Сталкер! от меня. Я знаю приколюшку, если... О, тайник. Я знаю приколюшку, если тебя выведет проводник на кордон. А, на кордон. И вернуться потом обратно по этому же туннелю, то потом можно будет ходи... не идти через эту, через пулемет. А пройти сразу до Сюдова? До Сюдова, выйти. Ну, то есть откроется тут путь, и можно будет выйти тут, и сразу... Нет. Ну, короче, тут выйдешь. Пока не знаю, как это использовать. Одея. <сослуждая> а... Так. <сослуждая> <сослуждая> Ладно, пока на этом все. В следующий раз пойдем на кордон.